Что это, подростковая фаза? Я больше не улали. Сильное заявление. Реован тоже раньше маски меняла. В своем новом образе я многое переняла у маки. Это, это я сомнение. так со стороны выгляжу. Всем привет, ребята! Меня зовут Даша. Я буду очень рада видеть вас на своем Twitch-канале. Провожу стримы почти каждый день. Играю вместе со зрителями в пати в КСке. А также мы очень мило общаемся, угораем, и у нас происходит много смешных моментов. Поэтому переходи по ссылочке в описании и подписывайся. Я буду ждать тебя на следующем стриме. Ня. Это нет любимой игры, типа. Кроме Блять, это что? Мидл. Блять, я его убила! В такие моменты просто хочется встать и выделать на окно. И ради этого вы приготовили такой завтрак? Да, да. Спасибо большое. Приятного аппетита! Вкусно. я так рада. И вправду вкусно. Да ладно, разве можно как-то запороть яйца с беконом? Ой. А, вот вы где! Как все прошло? Ох, у них получилось добиться результата. Но можно в следующий раз я буду тренироваться с вами, а... <связывая> <связывая> Этого ждут все игроки симуляторов свиданий! Но ты ведь просто можешь его прорисовать, верно? Не надо так перегибать! Эй, Като! ми. Ты смеешься над игрой? Или же ты смеешься надо мной? Если художник перестанет перегибать палку, рисуя голую девушку, какой же он после этого художник! Ну вот, совсем не так, как у тебя, Юкиношита. Ну и как же тебя научить? Кстати, мне вот что интересно: на кой вам готовить вкусное печенье? Чтоб ты знала, к парням особый подход не нужен. Будешь много болтать, не поймут. Внимайте моим словам. Кульдаксис прощает всех. Но куриные крылышки я буду приправлять майонезом. Получайте! Божий удар! Слышали ли вы когда-нибудь более глупую речь прямо перед суперударом? Остановлю! Стены и реконор! Обязательно со мной так делать! На арене Будакан геймеры проводят прямые трансляции. Даже потребители в игровой индустрии могут найти в этом пользу для себя. Такое сейчас время. Однажды мое исследование тоже принесет кому-то пользу. И вообще, нельзя пренебрегать эротическими играми, лысый. Лысый? Эй, следи за тем, что говоришь. Еще немножко скоро я закончу с готовкой. Ух ты! А -а -а. Ну как, вкусный завтрак? Мам. -а -а. я очень этому рада. Роза ниню настроение говорить. Можете сожрать их, ребятки. Постой, постой. Не постою. Хорошо, что и двое. Одного проглотите, глядишь, другой образумится. <связь> ладно, ладно, я всё расскажу! Бежит от долгов под покровом ночи. В любом случае, он покинет нашу школу. Не может быть! Это слишком неожиданно! Если это так, есть более насущные проблемы, чем вечеринка. Такое вполне возможно. Ты же просто гадаешь, так? Плевать на твои беды. Где Уцуги? Миссия арены завершена. Войти в небесную сферу. Гладкое дерево бросает вам вызов. Ечоу, так нельзя! С другими ты сражался, а на меня времени нет! Я выполнял миссию. Твой уровень ниже. Уходи. Как приду в сферу, вот увидишь! И в этом же дело... Твое место будет, наверное, там на передовой в самый раз. Ни за что! И вообще, почему именно я? А почему солнце встает? Почему луна светит? Что? Только вопросов. Ну как ребенок прям. Раз уж ты мид, то должен сам во всем разобраться. Не могу с ней спорить. Вообще. Что? Что ты хочешь сказать?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 И ты чего? Извините за вспышку. Какое Просто все это время я фотографировала вас для отчета. Эй, ты ничего нам не говорила. Это же! К Что? Клинок тебя не слушается? Да. Выяснилось, что с девушками она даже говорить не желает. Никогда раньше не пытался говорить с оружием. Ну ладно. Я заставлю его. Чего ты злишься? Сказала, что будешь говорить с мужчиной. Да, но только с красавчиком. Все да. грубо! Сначала нужно добраться до туда. О, я с тобой не пойду. И вообще не хочу плавать и получить солнечный ожог. Тогда зачем ты надела купальник? Ты заставил меня. Чего же я, по-твоему, за монстр такой? Отлично, вот вот. У тебя ХП почти нифига не осталось. Может быть, я стал сильнее тебя? О, все еще трепыхаешься? Так-так. Я должен успокоиться. Осталось всего разок попасть, и я выиграю. Теперь ты не отыграешься. Сколько стресса ты гор? Суботикара выводит первокурсника. Пинч сервера АОЙ Химикалу. Полагаю, для Химикавы это дебют на официальном матче. Ох, даже, даже я так не нервничал. Им дают возможность проверить, как дети в школе устроились. В общем, родительский день в школе. Ясненько. А это... Директор требовал немедленно подготовиться. Засниму Ируму со всех возможных углов. Будет мне его антология с вечеринки! Подготовь все-все! Мне велели не ходить, но я беспокоилась за брата и решила заглянуть. Эй, быстрее сюда, Юзуриха! Нам тут нужно поработать иголкой, и необходима помощь рукоделицы. <с Legittime> <пара> поработать иголкой, то есть!